Как в списке всех документов форма ввода бюджета найти нужный вам? Для этого существует настройка списка. Чтобы ее открыть, нужно нажать в правом верхнем углу кнопку «Все действия». Из раскрывшегося списка выбрать пункт «Настроить список». С помощью данной настройки можно сделать отбор документов по любому полю. Например, чтобы узнать, какой бюджет стоит в данный момент на согласовании, добавим в отбор элемент «Статус» и укажем значение «Рабочее». Теперь в списке у нас есть документы, которые имеют только данный статус. Можно добавить отбор только по вашему ЦФО или по нескольким. Более подробно о настройке отбора вы можете посмотреть на видеоотбор по отчету «Обороты по статьям» на нашем канале. После того, как вы добавили любую настройку для списка, она появляется на вкладке «Основные», и ее можно отключать и включать ставя галочку напротив нужной настройки. Сейчас я убрала галочку с настройки отбора по статусу и в списке форм ввода бюджета будут отображаться все статусы по указанному во второй настройке отбору по ЦФО. С помощью вкладки группировка можно сгруппировать документы по определенному полю, к примеру, по ЦФО или по статусам. Теперь документы хранятся в папочках с названием ЦФО и статусов. Также с помощью настройки списка можно отсортировать значения и оформить их графически.